Добрый день дорогие друзья, и в этом видео хочется вам показать и рассказать по урожаю грецкого ореха в 2021 году Если вы не видели видео, вот в этом верхнем углу по ссылке можете посмотреть, где я рассказывал и показывал, как они созревали, как я собирал эти орехи И вот в этом году урожай орехов значительно меньше, как мне показалось не ну, как показалось, как я по факту вижу, чем в прошлом году. Не стал взвешивать, я их просто посчитал по количеству. Примерно около 100 штук разных, если учитывать вот такие вот маленькие тоже. Это вот э, сок GS85-3 и около 30 штук всего второго гибрида, это GS86-5. Я их все просушил, отмыл, э, сейчас вот хочется показать вам рассказать какой средний есть орешка в принципе вот если взять вот gs 85 3 он гораздо крупнее чем сосед его это вот видно да по размеру и давайте взвесим в среднем вот 1294 давайте какой-нибудь другой взвесим 11,13 то есть ну, в среднем от 12, да, ну, вот если вот это вот, от 11-10 грамм, наверное, да, даже, скорее всего, вот от 11, да. Но ну, есть орешки, которые поменьше размером, давайте возьмем поменьше. Ну, есть, вот такие есть 7. Но если в общем в среднем взять достаточно крупные, больше крупных орешков, 11, ну давай, вот от 11 до 13,5, от 11 до 14 грамм средний вес это получается у нас примерно 12 грамм ореха вот 1150 1146 ну средний вес это грубо говоря возьмем 12 грамм давайте взвесим посмотрим gs 86 5 они в принципе все практически одинакового размера вот они прям калиброванные как бы 878 8,55 5,71 вот. 8,86 7,51 9,26 ну, то есть вот такой вес в среднем, наверное можно взять что 9,27 за 8 наверное можно взять ,27. Ну, наверное, 7 грамм можно взять Средний, средний показатель вот, по этому 7 грамм. То есть, если средний показатель здесь ну, примерно 12 ну, можно взять ниже 11 грамм, то здесь 7 грамм. То есть, ну, в полтора раза меньше, чем этот. Но они вот у меня растут вдво... двое рядышком, и, скорее всего, возможно они друг друга как раз и пыляют. Конечно же, я ожидал гораздо большего урожая, с чем это связано, не знаю, возможно, какие-то орехи были повреждены. К сожалению, у меня не было времени в этом году уделить достойного внимания. Да, это грецким орехам, был очень сильно занят. Поэтому я надеюсь, что в следующем году я как раз полноценно займусь орехом, приведу его в порядок, начну формировать его как уже непосредственно, как дерево. И, может быть, не в следующем году, а может быть через год уже ну, можно будет какие-то выводы сделать по урожайности да, грецкого ореха Ну и сейчас на данный момент вот, ситуация такая на 2021 год Что ж, если вам понравилось видео, нажимайте мне нравится Если не подписаны на канал, подписывайтесь на канал А к слову скажу, что эти орехи уже как бы заказаны все У меня даже орешков не остается Как бы для посадки несколько штук всего ну, в этом году я заложил как бы, большой запас по саженцам посадил достаточно большое количество более 200 э, саженцев грецкого ореха выращенные из косточек, у меня в принципе сейчас вот растет, к сожалению э, они растут и развиваются не так как мне хотелось бы, да, но я надеюсь что в следующем году они скажем так больше э, дадут перерост и в принципе можно будет уже что-то Показать по ним. Сейчас пока показать нечего. Они небольшого размера, там 20-30 сантиметров высотой всего. По ним будет как бы, в следующем году уже видео. На этом все. До встречи в новых видео. Пока.